Нельзя присваивать чужое имущество. Это нарушение права, права других людей. Кто присваивает чужое имущество разными путями. Даже на рынке, в магазинах, если на весах продавцы обманывают покупателей, или же многие вот берут в долг и не возвращают, а если вдох дают, тоже присвоение чужого имущества. Почему послание алейхи Саламблаху, говорит, справедливый торговец будет в день рядом с пророками. Он же не пророк. Почему он должен быть там? Потому что фитна, где торговля там, большая фитна. И он, конечно, ему тоже хочется быстро разбогатеть. Но он, боясь наказания Аллаха и соблюдая права своих братьев, он над чужой имущество не вторгался. Поэтому Всевышний Аллах наградил, иншаллах наградил, что они будут рядом с пророками. Поэтому это великий фитнес. Когда речь идет о деньгах, многие из нас забывают права других людей. Обманывают. Когда поднимаем цену, вот поэтому, уважаемые братья мусульмане, будьте осторожны, соблюдайте права других людей. И посланник Аллаха Сабаблаху, здесь не говорил, что нельзя так делать. Он говорит, что тот человек, который обманывает, присваивает чужое имущество, тот не из нас, говорит, тот не из моей общины, и пусть он готовит свое место в аду.